Здравствуйте, здравствуй, здравствуй. здравствуй, Очень рада вас, вас видеть через год. Да, <с <с ровно, ровно, ровно, ровно через год, почти. Вот, что интересно, вот у нас был такой великолепный поток. Мы до сих пор активно общаемся, дружим. У нас уже как одна большая семья. И, конечно же, сейчас многие проходят разные тренинги, курсы, ретриты. Я тоже не исключение но э, такая атмосфера в <laughs> моей жизни была первый раз, и мы очень сблизились, и... э, дружим, да. а, это великолепно. Я, я проводил эфир со Схатом Абжановым, у него такие mm -hmm. результаты большие, он сам не ожидал э, в этот год. Да, Его... сейчас я хочу про себя рассказать. Да? Да? А, да. На потоке жизни, конечно, я никак, когда меня спрашивают, вот, подруги, ученики, подписчики, когда спрашивают, что там было, какие практики, я это ни с чем сравнить, никак описать не могу, потому что это было совсем что-то другое, с которым я раньше не сталкивалась. Во-первых, это целый а... поток, его нельзя одну часть выдернуть и объяснить. Да, она, да. Не, Поэтому... она не покажет картинку. Это да, целый да. поток, 10 да, дней да. поток. 10 дней поток, и все были потоки. Что интересно, когда мы проживали каждый период, наш возраст, и я замечала, что мы сами потоковцы становимся, наше поведение, наше настроение, общение с другим тоже соответствует этому периоду. Да? То есть, когда у нас был период подростковый... Студенческий? Тогда нам захотелось вечером зажечь костер, собраться в костра, да, посидеть. Да. Потом уже когда и сделали, сделали это. Да, и это сделали в потоке. Все так получилось классно. И это замечательно. Но мои результаты. Лично мы общаемся с ребятами, рассказываем друг другу. А лично мои результаты, это тоже, я думаю, что и те люди, которые следят за мной давно, мои подруги мои родные все заметили в плане эмоциональном в плане материальном тоже очень большие были тоже прорывы и во первых что я смогла на ваших курсах практиках что мне удалось сам то что я могу конкретно сказать я приняла Свое вот женское начало, скажем так, да? Свою женственность. Это было абсолютное принятие во время потока. Потому что нас в семье четыре сестры и братишка. Я вторая в семье. И, ну, я и любимица папы у нас прекрасное отношение до сих пор, но почему-то на подсознательном уровне, который я никогда раньше не задумывалась, а для меня вот это всплыло во время потока жизни, и то, что я уже всплыла и проработала, это то, что я вам рассказывала. все таки у меня были подсознательные установки, что я должна была родиться мальчиком. И старалась всегда угодить или делать все, чтобы папа много гордился, чтобы он не почувствовал вот, долгожданного сына, да, что как-то хотелось возместить это. Это вот осталось. Но а, когда я это все проживала, отношения вот с папой, свое взросление, становление, это я четко увидела. И, конечно же, все это трансформировалось, все благодаря вашим практикам, сопровождению. И, а, После этого я вот почувствовала даже на уровне тела, даже вот изменения были, это сейчас перечислять не буду, я замечала, как мое тело меняется. А потом, когда мы, мы встречаемся же с потоковцами, потом, когда мы. Ну, это было зимой, летом, а когда мы встретились уже недавно, вот летом еще раз, тогда мне девочки говорили, ты изменилась, похудела. Хотя весы показывают те же цифры. То есть уже более женственный стал, да, а это то, что внешне, а внутреннее я это могу перечислять очень много. И, конечно же, когда а, уже давно работаю, а, всегда работала, работаю, но а, это было какие-то четкие цели, да, вот, муж, мужская энергия. Поставить цель, добиться, идти, несмотря ни на что. А, вот после потока жизни. Вот это вот наши потоковские, наши мои однокурсники тоже мы делились, рассказывали. Это уже происходит на дру совсем других энергиях. Состояние другое. Хочется не просто достигать, а уже э, созидать. Наслаждаться. Наслаждаться Наслаждаться. Да, наслаждаться. наслаждаться. Вот Даже у меня творчество. было желание сделать татуировку. Я своим подругам говорю, хочу татуировку. У меня никогда не было желания. И никогда... Не делала татуровки, я говорю, хочу татуровку, наслаждайся. То есть я чувствовала вот это состояние, по сей день чувствую. Ну, это круто. Я бы хотела, чтобы каждый человек хотя бы один раз своей жизни прошел ваш поток жизни. Это классно, что мы можем уехать, отключиться, не отвлекаться 10 дней вот фокус на себе. Действительно, вот хорошие слова сказала, что. Хотя бы один раз. Потому что хотя бы раз выстроить весь поток жизни в едином русле. Потому что в чем соль, в чем гвоздь этого потока? То, что разрозненные фрагменты жизни выстраиваются в единый процесс, в единый поток. И предыдущий помогает последующему, следующему и нарастает, нарастает, и поток жизни идет очень мощный. Поэтому человек с возрастом не ухудшается у него здоровье, а улучшается. С возрастом творчество не уменьшается, а увеличивается. То есть все совершенно по-другому идет. Да, да. Но в этот, в, этот раз, в этот раз я хочу предложить, ну, у меня каждый поток новый, это зависит, тем более новое место, хоть и Казахстан, но это новое место, которое очень сильное, энергетичное место да, да, да. будет. Но я еще и хочу добавить туда то, что я приобрел за этот год, за прошедший год. А у меня очень много интересных э, практик, а главное, совершенно новый метод работы со своим сознанием, работы со своей жизнью, очень легкий, облегченный, радостный такой. То есть намного легче стало решать практически все задачи. Вот этот метод, который я впервые обкатал вот на на здравнице отношений на Алтае, которая где-то месяца полтора назад прошла. Вот там я родил эту методику, и вот я ее хочу включить в поток, и он зазвучит еще на порядок сильнее. Так что вот, еще на порядок сильнее. Это очень круто, очень рада слышать. Еще вот вы же знаете, я нумеролог, ресурсолог, чакролог, поэтому я, конечно же, сделала расчет вашей энергии карты. Вот моя аудитория, они уже более менее разбираются. Вот Анатолий Александрович это тот человек по миссии, по предназначению, который умеет с кодом создателя. Вот я, когда примеры привожу на своем обучении, я рассказываю: если есть такой код, это писатели создатели, то есть это люди с кодом создатели, и это все у вас происходит связано с седьмой чакрой, да, с потоком, и еще еще одно ваше предназначение это забота да, забота, гармония, вот однозначно вы тот человек, который на своем живете по своей судьбе и созидаете, несете миру свет. То есть это очень круто. Если вы разрешите, я бы хотела сделать такой вот разбор, пост на вашу дату о на себе на странице. Пожалуйста, конечно же, я открыта. Спасибо. А еще вот хочу вот вчера вкратце рассказала, хочу рассказать, как я вообще познакомилась с вашим творчеством. Моему сыну 13 лет, но ну, 12 лет назад я тогда жила в Караганде. Я, сыну было годик, а я над ним тряслась. Вот я не знаю, откуда у него такая установка. Не могла наработать. Вроде уже годик ребенку трясусь, постоянно болеет. И, видимо, это со стороны было еще сильнее видно. Мой свекр подарил мне вашу книгу. То есть он влез, материнская любовь. Он говорит, почитай. Да, вы рассказывал на потоке этой стороны. Да, я помню, да. да. да. да, да, да. Ну, а аудитории сейчас расскажу. Почитай, говорит. Я говорю, а, хорошо. Потом почитаю, но оставил на полочке. Я так иду, так иду, села, прочитала все, не могу остановиться. За два дня все прочитала, законспектировала, и у меня вот такая вот трансформация была, да, вот мгновенная. Сейчас я это понимаю, насколько вот по вашим задачам вы проводник, да, вот, именно таких сакральных знаний. Вот простыми словами вот любой человек даже за несколько часов может а, прочитать эту книгу. А, и а, у меня было четкое осознание, как нужно, какая я должна быть мамой. Потому что на самом деле даже а, уже даже в 20, 30, 40, 50 лет многие, к сожалению, мамой, мы не знаем свою задачу, свою роль. Ну, этому нас не учат, это мы как-то на своих ошибках интуитивно или совершаем ошибки в течение жизни. И тогда у меня было четкое осознание какую роль я должна нести, какая моя задача, как я должна коммуницировать со своим ребенком. И все. И через месяц, ой, через неделю даже, я уже открыла свой бизнес, бутик. И вовсю там уже начала творить. Не было чувства вины, что мой ребенок без внимания. И он перестал болеть. Он перестал болеть. Я работаю, все хорошо. Мне родители помогали. И родители с рождения мужа приходили, помогали. Но я все равно над ним тряслась. Вот одна книга, казалось бы, да, тогда же тренингов, может, и были, может, я не знала, но мне это сильно помогло. После этого я с, вашей, с вашим творчеством никак не сталкивалась. Но а, в прошлом году, а, в августе, я даже помню, это 13 августа, а, ночью, в 3 часа ночи, я проснулась, а, иду в уборную, и мне приходит четкое вот, а, понимание, что я хочу. На курс на тренинг Некрасова. Вот это говорю. Вот четко. И иду спать, беру телефон в три часа ночи забиваю тренинги Некрасова. Но я понимаю, что это не в Казахстане, где-то в России. Все равно было четко намерено, что я поеду. Когда я открыла, попала на ваш сайт и смотрела, там объявление, флайер, объявление, презентация с 1 октября по 10 октября в Алмате тренинг, поток жизни. Что-то не то. Слишком все круто. Все равно оставляю ночью заявку, мне утром перезванивают, Я сразу же зарегистрировалась, даже не спрашивала там, какая программа, что будет. Я говорю, иду, иду, регистрируюсь. И все, зарегистрировалась. И вот так, таким вот образом попала. И это на самом деле очень классно, когда вот само название Поток жизни и каждому человеку не просто так информация приходит да, в потоке. Поэтому, кто сейчас кому откликается, кому вот через меня, скажем так, да, вы услышали, узнали про эту программу, про этот тренинг, задумайтесь, все в жизни не просто так. Особенно в этом году не просто так. Потому что каждый год я проводила тоже уроки, эфиры, это определенную энергию. А этот год... Энергия Знаний, Аджны, шестой чакры, да, когда нужно снимать иллюзии, а когда мы свою жизнь видим через иллюзии, через какую-то призму, то есть мы не проживаем свою жизнь. И на самом деле вот и по здоровью у меня очень много было изменений. И у меня были тоже дефекты, да, класс, который я не хотела делать операцию, но нужно было. И вот после потока жизни, через месяц, я сделала эту операцию. И как-то все уходит, все становится понятно, спокойно. Вот насколько сейчас в мире неспокойно, но ты знаешь, что все происходит не просто так. И ты чувствуешь вот эту заземленность, чувствуешь уверенность внутри, свое место и созидаешь. Вот я чуть-чуть вернулся назад, рассказал о том, как ты получила зов, это называется да, да, да. вообще в духовной практике, это начинает, называется, получить зов. Зов. И откликается душа. И этому зову нужно обязательно ответить положительно. То есть пойти на ну, этот да. зов. Это, такие вещи бывают редко, но они очень важны. И когда, и вот замечательный пример, как для тебя прозвучавший зов, ты сразу среагировала, и у тебя все пошло по-другому в жизни, то есть все стало меняться. И mm -hmm. я вот сейчас тоже подтверждаю, что ты сказала для аудитории: действительно, для кого это прозвучало как зов по ощущениям, что-то откликнулось внутри, что-то екнуло, что-то что заинтересовало. Включитесь, прочувствуйте. Я думаю, что да, это да, прозвучало да. для вас не случайно. Но То, что вы сейчас слышите, видите, не случайно. Да. Да, да, да. То, что в Казахстане. Вот даже вот та ситуация, да, когда вот мой свёкор принес книгу, положил, он не заставлял, не просил. Положил, я раз прошлась, два прошлась, прочитала. И это вот момент, тоже зов да, какого-то степени, изменило мою. Вот До сих пор, когда я один проект запускаю куда-то, уезжаю, вот даже вот 10-дневный тренинг, мне нету чувства вины. То есть оде, одномоментно когда-то я это проработала, сейчас это мне не мешает. И даже вот, конечно, бывают какие-то сопротивления, которым, мне кажется, тоже не, нельзя поддаваться, когда ты чувствуешь вот да, когда чувствуешь, что это надо. Сопротивления-то они же тоже бывают. Что сопротивления было... бывают. Да. Сопротивления эти тоже. Надо понимать, что они могут быть для того, чтобы помешать твоему да, да, зову да. реализоваться. Потому mm -hmm. что в каждом человеке есть определенные тормоза, которые не убраны, они могут сработать, за них могут дернуть и свернуть с пути, не дать. Но нужно пройти на азов, надо пройти и завершить процесс. Вообще вот э, твоя реакция вот, вот на знаки и на вот, книга, потом вот этот вот с, э, ночью и так далее, это говорит о мастерстве. Чем более быстро человек реагирует на все происходящее вот прозвучало сделала здесь же ночью раз набрала и записалась то есть чем меньше у человека разрыв между получением знака и каким-то шагом тем больше его мастерство то есть мастер это тот у кого мысль слово и дело в один момент происходит в один момент вот мысль возникла сразу совершил дело вот это вот очень важно. И даже тогда мы на то время покупали новую квартиру вот, в Алмате, и у нас там предстоял ремонт к этому времени. И муж у меня говорит, ну, может потом, когда-нибудь, еще будет. Я говорю, нет, ремонт подождет, я поеду. Ну, ремонт параллельно шел, но все равно у меня было четкая намерение. Я понимала, сейчас вот мои внутренние страхи, они будут подниматься, будут разного рода сопротивления. Но я четко поняла, я должна быть там. То есть остальное решим, может не решиться, но я буду, я должна быть там. И я не жалею, я получила колоссальный опыт, колоссальные Знания и за год уже колоссальные результаты. Вот, каждая, вот каждый год я на свой день рождения собираю подруг. Вот в этом году, вот получается, с октября апрель конец вот за это время многие меня не узнали мое отношение вообще, вообще любым событиям да? не, не такая как раньше по внешности абсолютно это, это вот кардинально это просто вот работа над собой в течение какого-то времени и конечно же всегда наверное любой человек может над этим работать но классно когда это интенсивно с мастером, и в потоке, там же я была не одна, примерно 60 человек у нас было, да, на потоке да. жизни. Да, вот, это, вы, знаете, нашу... вот, вот этот момент тоже наш... очень важный по поводу развития. Действительно, сейчас это самая лучшая подушка безопасности, это твое собственное развитие. Для каждого человека сейчас, чем труднее время, тем больше надо вкладывать в свое развитие, тем больше, тем быстрее надо меняться самому, менять свои мысли, менять свое отношение. И тогда в жизни будут происходить, несмотря на внешние э, сложные ситуации, в жизни будут происходить положительные изменения. Обязательно будут происходить положительные изменения. И вот это вот направить все условия на свое развитие, все силы на свое развитие, это сейчас особенно важно. Чем сложнее условия вокруг, тем больше надо заниматься своим собственным развитием. В этом я убедился полностью. И у меня mm -hmm. разные были ситуации. И когда я выбирал путь именно собственного развития, сразу все вокруг разворачивалось по-другому. Даже такая мелочь, вроде бы строю дом, там, ну, сложная такая ситуация, там надо ну, дом строить, это не просто. Хотя я умею, но тем не менее. Но Появляются знаки, говорящие о том, что мне надо уехать, мне надо ехать там что-то делать куда-то, в какую-то страну или mm -hmm. где-то mm -hmm. что-то. Я отодвигаюсь строительство и еду. Я знаю, что это главное. Вот расставить приоритеты да, для своего да, да, собственного да. развития. Вот это очень важно. Конечно. И тем более, вот опять вот по вашему предназначению, да, я вот вижу своих учеников, они поймут меня. У вас идет предназначение по первой чакре, корневой чакре Земли, и по седьмой чакре, да? это духовная чакра, чакра, которая связана с космосом, с потоком. И у вас есть именно энергия космоса, вы можете это нести, и энергия Земли, заземлять. Вот это все. Вы умеете вот, через свои тренинги, книги. Я же купила у вас то одно по несколько экземпляров купила. Когда приехала, почитала, я, кажется, 36 книг купила, но подписала только 5. Я постеснялась, пакетом его внести, думаю, ну, опять достаточно. И а, до сих пор я вот подругам, дарю, спрашиваю: вы читаете? сестренкам сама читаю, конспектирую, закладки. Есть, там настолько все просто ну по крайней мере понятны нам а именно мне вот моему поколению мне кажется это настолько понятно что не сложно а то иногда бывают классные книги авторы возможно вот часто американские но я читаю и через слово пропускаю я думаю надо перечитать а с вашей книгой я вот читаю и мне прям все залетает все все очень просто вот ты сказала же об этом, что у меня и эта чакра, и это в активном режиме. То есть я все духовное я реализую в практике, в жизни обязательно. То есть любое знание, которое я получаю, я его обязательно реализую. И поэтому мне легко об этом говорить, и все понимают, потому что когда человек реализовал, то он легко понятен, он Ему легко верить, потому что все, что на мной написано, это обязательно реализовано. И вот эта реализация, она как раз и создает такой эффект легкости, простоты и в то же время эффективности. Mm -hmm еще Анатолия Александровича самая высокая чакра сердечная чакра. Я пост напишу, пусть ваша энергокарта посмотрит наша аудитория. А сердечная чакра это про что? Когда у нас есть вот семь основных чакр, чакр много. А три чакры есть духовно-интеллектуальные и три материальные чакры, да, физический контур. Но и верхний и нижние чакры соединяют сердечные чакры. В этом и ваша сила тоже, да, то есть все, что вы говорите. Люди не просто слушают, слышат, вас слышат. И это заходит вот именно на сердце, через сердце, через душу. И У меня была одна да, yeah. одна история. Это было давно, в начале моего пути. В какой-то момент я приехал в один город, где уже бывал не раз, и обычно большая аудитория собирается, там, сотни человек, там, тогда. А в этот раз всего человек 20 собрался. Я не понял в чем дело. Но я все равно выкладываюсь, работаю. И я так устал. Такое напряжение какое-то. Какое как будто я что-то что прорабатывал очень такое глубокое. И пришел, когда в гостиницу, мне пришла информация, что в это, я перешел на другой уровень общения. На уровень общения не головой, не словами, а сердцем. Uh -huh. И поэтому и мне уменьшили группу для того, чтобы я мог с каждым построить сердечный канал. Это uh -huh. для первого раза было очень непросто, очень тяжеловато. А потом все больше и больше, пошли люди больше и больше. И потом мое сердце уже раскрылось настолько, что у меня была вот в Киеве была встреча, где присутствовал 2000 человек. И я легко общался с сердца, через сердце, с сердцами людей. То есть общение с, через сердца действительно очень весомо, очень мощно. Человек даже не, иногда не слышит тех слов, которые я говорю. Даже я не говорю какие-то слова, но он сердцем слышит то, что нужно ему услышать. Да, да. И на ваших практиках тоже, то, что вы нам давали во время потока жизни, это тоже настолько... вот вас... Сочетается вот эта янская и инская энергия, да, насколько вы спокойно паузами это говорите, но зал замирает, слушает и у каждого свое, у каждого слезы, там наверное на потоке жизни не было ни одного человека, который не заплакал, не воодушевился. да, то есть это было мощно, конечно. Мне хотелось бы ну, еще раз услышать. Слезы, я считаю, если очищение еще туда-сюда. Только слезы не горе. Я стараюсь mm -hmm. вести так процесс, чтобы слез было гораздо меньше. Чем меньше слез, тем я считаю успешнее э, процесс. Знаете, вот сейчас я хотел бы, вот какой момент э, у меня мысль появилась. <clears throat> Ведь в прошлый раз на потоке причем мастера высокого уровня были. Вот ты там была, и э, Игорь Ким был и Асхат Абжанов, то есть еще ряд Шары. мастеров из, из других стран. Алло, слышно меня, да? Да, да, слышно. Да, да. Так вот, и все, и все очень сильно продвинулись после потока. И у меня Даже возникла и... мысль, возникла мысль, э, возникла мысль э, наверное, надо организовывать поток для мастеров, Ой, для да, перевода да, в новое в новое качество. Вот, вот эту, эта идея сейчас вот пришла. Это круто. Я думаю, что это будет вообще мощно. Это, да, это совершенно другой уровень потока. Давайте вот сейчас, сейчас мы эту мысль проговорили. Что мы, что мы думаем, то это происходит. И я подумаю, как организовать поток жизни для мастеров. И это будет mm -hmm. совершенно другой уровень, и другие э, результаты. И, а главное, деле... а это люди понесут на тысячи, на миллионы своих, на свою аудиторию. Mm -hmm. Как это идея? Каждого, да, это прекрасно, это шикарная идея, я стопроцентно вас поддержу, это круто. На самом деле, да, мы же все общаемся, до потока жизни мы ну, были знакомы и там уже подружились, стали одной семьей. И я вот вижу, вот за год уже, ровно за год, мы все, абсолютно все продвинулись в своей сфере. И что-то вот тоже изменилось, что я, вот Асхат, Ширин, Алия еще, да, и Игорь, вот они все начали вот нести другую энергию. Это вот точно мы сейчас сказали, я анализирую, сейчас думаю. По-другому начали, по-доброму, что ли. Ты же, ты же слышал, что наверное, Шири, мы, Ширин, мы Ширин дописываем книгу, мы начали писать книгу с ней вот после потока, Отлично. и уже заканчиваем mm -hmm. ее. Скоро мы ее завершим. Ждем. Да. Вот. И мало того, я ее пригласил в качестве соведущей потока. То есть она будет да, женскую да. часть мелодии вести. Отлично, отлично, это круто. На самом деле, да, там на потоке жизни, можно сказать, мы за 10 дней не спали абсолютно. То есть мы с утра до вечера были на тренинге, поужинали и еще мы сидели всю ночь. Там же очень много мастеров уже было. Один день один выступит, другой день другой. Все слушаем, дружно. Вот за 10 дней мы, наверное, не знаю, сколько часов только поспали, мы не спали. И не хотелось при этом спать. Не хотелось есть, не хотелось спать. Все были бодрые, все были весёлые, да. Это было вот действительно вот название этого тренинга. Прямо на 100% С поток жизни. И еще же... Да, еще поток жизни, он же ценен еще тем, что он э, проводится в очень важных точках э, да, да, э, да. и работает с пространством. И mm -hmm. мы не случайно вот сейчас вот проводим э, в Туркестане, вот, э, рядом с Шимкентом, потому что мы, там очень мощное место силы э, Казахстана, и не только Казахстана, планетарное, я бы даже сказал. И поэтому mm -hmm. мы будем использовать и эту возможность побывать в этих местах силы, еще и провести mm -hmm. там работу. Там еще больше глубину люди проживут, потому что места mm -hmm. силы сами по себе дают большой эффект. А если человек так вот э, готовый, а ведь мы готовим много дней, готовим к этому, к этому поездку, к местам силы. И уже мы mm -hmm. туда на завершение, ближе к завершению проводим эти, встречи с местами силы. Люди готовы. По сути, вот эта подготовка и вот эта встреча с местом силы, я так, меня пусть простят, но условно называю малый хадж. То есть, такое... Да, точно, точно. Малый хадж. Пробуждение человека. Пробуждение человека, изменение сознания и главное, изменение его жизни. Отлично. Вот спрашивают, можно я прочитаю? На вашей да, тренинге после, да, да. после прочтения ваших книг? Ну, я чуть-чуть отвечу. Нет, абсолютно. Абсолютно. Вы можете даже не читать ни одну книгу. Вам просто нужно попасть в этот поток. Наверное, после читать даже, наверное, будет лучше, глубже. Я так считаю. Не знаю. Вот скажите. Знаете, Правильно ответила. Дело в том, что открытое сердце и желание желание взять по максимуму все то, что прозвучит, оно создаст такую внутрен... такое ваше внутреннее состояние, которое на которое книга ляжет уже более полно. Потому что у каждой книги много слоев. Мне некоторые... очень понравилась книга Пробуждение женщины. Ну да. После Хорошо. потока жизни я прям залетела. <смех> Хорошо, закрепилась. Вы знаете, вот для тех, кто желает пройти поток, я бы единственное посоветовал сделать до этого, это посмотреть видеокнигу «Новая правда об отцах». Mm -hmm. Это всего 40 минут. На моем сайте это есть, mm -hmm. есть, по-моему, в Топлинге. «Новая правда об отцах». 40 минут видеокнига. Я прикреплю это потом как... столицу. Uh -huh. Да, да. Это как раз будет, ссылка будет, да. И это как раз очень важный момент, потому что на нем будет часть программы потока. Можно и там пройти, но если это видеокнигу посмотреть заранее, то вы будете более готовы. А раз более готовы, то еще глубже пройдете. Какое наблюдение все те, кто вложился в поток, в материальном плане в течение года получили многократное увеличение дохода. многократно это, это, это действительно работает. Это действительно работает. То, что вложенные адресно правильно средства обязательно окупятся. Обязательно окупятся. Это я знаю по себе. То же самое. Еще вопрос. Еще Вы планируете Ага, еще планируете приехать в, в, в Европу? А, Хотела купить вашу книгу об отцах. Нет, а об отцах книга есть в видеоформате. Она в видеоформате. Книга на, Видео -книга. на сайте моего можно посмотреть, можно в телеграм-канале, по-моему, есть. В общем, запросите, прям так и сделайте запрос. Видеокнига mm -hmm. Анатолия Некрасова, новая правда об отцах. И вас mm -hmm. выведет. И вот да. планируете ли вы приехать в Европу, спрашивают? Ну, Европа сейчас для нас непростой вариант, непростой вариант, а с выездом, границы закрыли, но я думаю, что в Казахстан я смогу приехать. Да, да. Да. Да. В Казахстан вот. приезжайте, Ирина. Да. Да, прошлые, прошлые потоки же были из Америки были, из Европы, из да. Украины были, из Ташкента были. Где можно найти информацию по курсу? Я обязательно после эфира э, получу информацию и продублирую в сторисе. Но вы также можете пройти на страницу Анатолия Александровича и в Топлинке найти всю информацию. Оставляйте заявки, потому что места-то ограничены, все равно. Хорошо. Угу. А, слышно, вот слышно. А... Я здесь. Да, <связываю> благодарю. А, я думаю, что если вопросов нет, то будем завершать процесс. Давайте, давайте, да. Я думаю, что вот вопросы повторяются. А на этот вопрос я постараюсь информацию выложить на страницу в сторисе. И спасибо вам за то, что уделили время. Да. Доставили нам с вами пообщаться возможность. Благодарю вас. В скором времени, надеюсь, еще увидимся. Благодарю. Обязательно. И я жду вашу. Для мастеров Благодарю. ваш поток жизни. Да. Да, до свидания. Да. да. Благодарю. Родилась у нас с вами такая, родилась идея. Значит, она со да, состоится. Да. Благодарю. До свидания.